Ну, а мы продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. И сегодня у нас 3 января. Начало и приятного года. аппетита! Да, сейчас мы поговорим обо всем. Если кто-то завтракает, может быть, мы как раз ему и усилим слюноотделение, потому что у нас, собственно, э -э -э на, на прямой связи Янис Янзес, глава общества ресторанов э Латвии. Здравствуйте, доброе утро! Доброе утро. Доброе утро с новым годом. С новым годом, который будет весьма примечателен для истории ресторанного бизнеса в Латвии, потому что, ну, в общем-то, на исходе прошлого 18 ноября был подписан договор с, ну, сократим это все название, с Гидом Мишлина, который изучит в Латвии более 30 ресторанов, даст свое заключение о гастрономическом потенциале. Ну, что ж. Давайте это и обсудим. В прошлом году наши северные соседи, эстонцы, два ресторана получили по звезде. А каковы шансы наших? Мы-то болеем больше за своих, за родных, за да, местных. И что это вообще дает? И насколько это сложный процесс получения что вот этих Что будут звезд. проверять? Да, Кто? Кто будет проверять? Это будет какое-то там слепое прослушивание, тайный покупатель? Или прям целые, они не знаю, бригады придут и «ну-ка, давайте здесь откройте, тут покажите». Угощайте Да, нас. здесь нарежьте. Да, доброе утро, вы совершенно правы, это будут секретные гости э, с Мишелина, и э, потом, и заключается, наверное, успех этого проекта, что э, он очень объективен, э, э, список ресторанов 30, которые проверяются, составляют сами эксперты и Мишелина, и они тоже приезжают как секретные гости, э, приходят в ресторан, вы не знаете, что это эксперты и оценивают то, что они видят. То есть под подозрением, в самом хорошем смысле, конечно же, любой иностранец. Или их эксперты есть среди местных специалистов тоже? Вы знаете, у меня нет информации, что из Латвии кто-то является экспертом, так что наверняка это будет иностранец. Ну, я, я бы хотел призывать коллег обслуживать всех хорошо, не только иностранцев, но и местных. 30 ресторанов. Я так понимаю, из ваших слов, что они сами составили этот список? Они составляют список, да, поэтому тоже... Откуда они берут информацию вот эту первоначальную? У нас ресторанов сотни. С тех пор, что у нас интернет существует, информация на лучших ресторанах не проблема. Ну, не скажите, можно же отбирать по-разному. Есть TripAdvisor, на который кто-то ориентируется, кто-то давным-давно нет, потому что считается, что, ну, есть одна из версий, что столько комментариев, часть из них какие-то там свои подсадные, ну, в общем-то, уже кто-то не, не решается, не доверяет, ориентируется да, да, угу. на TripAdvisor. Есть Google простой, вбиваешь там топ-рестораны Латвии, и своя выборка появляется. Отсюда и появился мой вопрос. Все-таки как? Кстати, так как я не являюсь экспертом Мишеля, я не могу вам прокомментировать на этот счет, но то, что я думаю, что очень важно в будущем для ресторана и цели Латвии, то, что этот гид Мишелин, он, ну, последний уже. Десятилетия является ведущим как бы ведущим гидом и том, том и соль состоит в том, что он очень объективен, и ну, нельзя туда попасть, или заплатить, или договориться. И звезды тоже с одной до трех присуждаются не на не пожизненно, а на, на год, и потом, ну, опять это уровни ваших услуг переоцениваются, и вы можете или поддержать эту звезду, или получить еще одну, или потерять свою звезду. Поэтому очень важно, что этот уровень соблюдается каждый день, и вы каждый день работаете на самом высшем уровне. И, конечно, есть... Гастрономический туризм, в принципе, сейчас является э, мировая организация по туризму, сказала, что самый, а, одним из самых быстро развивающихся э, видов туризма и, конечно, с огромным потенциалом э, в, э, в случае Мишелина, это, конечно, э, приезжают люди платежеспособные, э, как индивидуальные туристы, так и э, деловые туристы, которые... Ну, э, помимо своего мероприятия в Лиге, которое они хотят провести, они хотят тоже сходить в хороший ресторан. И то, что на практике уже показывалось, что коллеги с, тр... с принимающих туристических агентств э, сообщали, то, что вот э, ну, э, группы, которые хотят очень-очень много денег потратить у нас, э, смотрят э, ну, гостиничную сцену, находят хорошие гостиницы, спрашивают про рестораны, и они ему рассказывают, да, у нас есть хороший ресторан. Говорим, у вас есть Мишелина? Нет, Мишелина у нас нет. А в Таллине есть? А, в Таллине есть, тогда поедем в Таллине. Так что, ну, это работает и привлечение новых, уникальных туристов. И тоже вот как-то последние годы мы много говорим о, об инвестициях, которые очень важны, заграничные инвестиции. И, конечно, инвесторы, когда смотрят место, куда инвестировать, куда переезжать, переносить свой офис, один из моменты, которые они оценивают по уровню жизни, конечно, это гастрономическая сцена. Это не обязательно дорогие рестораны, это интересный концепт-кафе. Кстати, Michelin тоже, помимо звезд, они, у них есть отделение recommended by Michelin, куда вы можете попасть со своим концепт-кафе, с концепт-рестораном, который, может быть, по всем критериям не квалифицируется, на звезду но что-то интересное вы предлагаете и они с удовольствием рекомендуют вас своим читателям поклонникам но вы вот упомянули сейчас слово критерии какие критерии для получения звезды и оценивается ли это именно вот какая-то местная кухня какая-то особенность или что что является вот критериями ну, это, это fine dining, это инновация, кре, креативность шеповара. В основном, ну, для одной звезды, конечно, вы, если вы не делаете больших ошибок в сервисе, для одной, для одной звезды, ну, в основном оценивается как бы рукопись шеповара. И потом вторая, третья звезда, там уже очень много требований, ну, таких как бы в чек-листе которые по сервису должны отвечать и по наличию конечно винная карта предложения это все оценивается и ну, три звезды это уже самый высший уровень и они сами как бы говорят что ресторан с тремя звездами он настолько интересен что он сам как бы destination, ну, ну как бы ваше путешествие вы планируете только в этот ресторан uh -huh. и конечно ну, на моей практике я занимался ресторанным бизнесом нам было очень интересно мы ездили по миру по, были в одной в двух в трех звезд ресторанами ширины и конечно очень интересна та публика которая путешествует по этим ресторанам. Ну, маленькие, поменьше или побольше группы, которые, например, могут сидеть в баре ресторана и три часа обсуждать, ну, в каком из ресторанов фоэгра в этом году, который шеф-повар делал лучше фоэгра. И, и, и ну, ну, совсем такое другое другое направление. Но, конечно, с точки зрения экономики, каждый, каждый приезжающий страны, туризма он, турист, он оставляет деньги не только в ресторане. Он, конечно, проживает в хороших гостиницах, идет в шоппинг и поддерживает очень много индустрии, которые поддерживают наших наших ресторанов общественного питания. Вообще, конечно, это все звучит замечательно, потому что буквально еще год назад мы общались и с вами, и с другими представителями отрасли, и все стонали, и плакали, и рыдали. Ковид, ограничения, теряем деньги, закрываются заведения. И тут все перевернулось буквально на 180 градусов. Мы уже ждем гостей из Мишленовского вот этого а, института, можно так сказать. Это позитив. Но, опять же, учитывая все вышесказанное... Было определенное падение. Заведения открывались новые, в том числе, конечно, не без этого, но кто-то закрывался, уезжали кадры, это касается и шефов, и обслуживающего персонала. То есть отрасль претерпела за последние два года определенные изменения. А в этой связи, кто из существующих ресторанов, кто вышел вот в этот вот финальный список 30, реально может получить звезду. Ну, опять же, годы назад говорили, ай, как странно, что у Ривеньша и его Винсента нет звезды. Ай-яй-яй, -яй -яй, -яй, яй яй ну вот единственные в Латвии, кто мог бы. Потом появились какие-то другие имена. Кто сейчас вот среди вашей тусовки внутри считается самым... фавориты. Топ... Да, фаворитом, топовым, и в ком вы, ну, не то чтобы уверены, но если... Так вот, первая ассоциация, в общем, звезда Мишлена в Латвии может быть присуждена... Кому? Я не подам себе на эту провокацию. Это вообще не провокация? Куда? Даже Но... рядом нет? Это простой интерес? Ну, я думаю, я думаю, у нас ну, рестораны 4, 5, 6, может быть, достойных, mm -hmm. которые а, могут претендировать на, на звезду. Отлично. А, а они в... только в Риге? Они а, только в Риге. Ну, вы, да и как вы уже, наверное, заметили, что в Эстонии тоже 30 ресторанов поценивалось и две а, получили по звезде, а, так что это, ну, такой серьезный процесс и, и абсолютно не гарантированный, но это тоже, с моей точки зрения, очень хороший сигнал м, всей отрасли, как вы говорили, очень трудное время было, пандемия была, сейчас тоже нелегкое время, энерго, цены на энергоресурсы очень высокие, и мы являемся энергоемкой, Отрасли нам надо все печь, готовить, жарить, так что много электричества, газа на это все уходит. И, конечно, это хороший сигнал, что вот у отрасли есть будущее. Это хороший сигнал молодым, я думаю, талантам, которые выбирают прекрасную профессию повара, где, ну, сейчас уже шеф-повара, они как как звезды, как спортсмены, как поп-звезды, они э, идут на телевидение э, и э, могут делать очень хорошую, интересную э, карьеру, хорошо зарабатывать и э, всегда, конечно, быть поевшими и радовать людей. Э, так что, я думаю, для, для всей отрасли и тоже нашим ведущим, чтобы поварам, которые, может быть, устали от всех этих ограничений, от пандемии, от того, что им надо все время спасать бизнес, они уже могут немножко как бы подумать в э, креативную сторону своего бизнеса, сторону качества, э, выбора продуктов. Э, ну, э, мне очень симпатична э, э, эта дорога, по которой идут э, гастрономические сцена Латвии. Это э, модная латвийская кухня, где мы выбираем локальные продукты э, от э, представителей, которые сам, сами это производят, и, э, и пытаемся э, ну, модерными методами обрабатывать эти э, как бы продукты, которые у нас э, традиционно здесь выращивались. И, и, и конечно, вот как скандинавы были первые, в этом направлении я думаю, что наши шефыра тоже очень удачно э, используют это направление, и, конечно, есть еще э, моменты, где развитие, возможно, как и в поварском деле, так и э, в сервисе, я думаю, тоже как вы упомянули, очень много работников уехало, очень много переквалифицировалось. Ну, было, было время, когда призывали всех переквалифицироваться. Да, да, помню. Так, что, так что в сервисе тоже у нас, я думаю, большая возможность еще расти и расти. Вы упомянули, что «Звезды» надо подтверждать каждый год договор между Латвийским агентством инвестиций и развития и, собственно, вот этой организацией Мишленовской на 150 тысяч. Вот они приедут, и, видимо, все эти 150 тысяч проедят в этих 30 ресторанах, ну, грубо говоря. Означает ли ваша ремарка, что если мы хотим продолжать эту историю, то примерно такую же сумму, 150 тысяч, нужно будет платить евро. Ежегодно. Mm -hmm. Ну, знаете, я не видел договор с Мишелином, ну, платить, конечно, надо, но, я думаю, ну, 150 тысяч, вот такая совсем малюсенькая сумма, о которой говорили с коллегами, да, это, это меньше, чем в налогах в год платит маленький, ну, сравнительно небольшой файндайнинг-ресторан в год налогов платит. Так что, mm -hmm. если мы это переносим на расходы по маркетингу, так, но ну, я э, считаю мое индивидуальное мнение, что это э, лучшее, э, лучшее, что по маркетингу, по гастрономическому туризму э, сделалось э, ну, за, за, за, за, за, за то время, сколько я себя помню, э, в отрасли это очень много десятилетий. Невозможно не, не, не согласиться, не поддержать вас. Это yeah. прекрасная идея. И давно пора, жалко, что эстонцы нас обогнали. Ну, yeah. ладно, как, как получилось, так получилось. Я не знаю, у меня вот такой чисто практический вопрос. А получается, что звезду ресторан получает на основе заключения вот одного эксперта, или, например, вот при, приезжают два и дают ну, как бы свои разные независимые мнения? То есть, вот, но ну, не получится ли так, что вдруг от какой-то субъективной оценки мы будем зависеть? Ну, ну, не мы, но я имею в виду вот сами рестораны. Ну, я думаю, что эксперты у них эмоционально стабильные, что все будет в порядке. Главное показать себя на этом уровне, и я не думаю, что там такой субъективный фактор. Конечно, все люди субъективны, но они работают уже несколько десятилетий, у них свои критерии, то, что они оценивают. Конечно, нет... Нет надобности им, как бы, подвести наши рестораны и, и не дать, так что я думаю, если, ну, конечно момент, то, что вот это, то, о чем мы говорили, что этот уровень должен быть показан повседневно, в каждый час, потому что мы никогда не знаем, как они будут. И, конечно, такие ну, даже страшные истории мире, где э, повара наканчивали э, жизнь самоубийством, когда теряли э, звезды но да, это, конечно, не, не тенденции, но, но, но бывали, так что это очень-очень серьезно если ну, я, я думаю, что это можно, если мы сравниваем с спортом, э, каждый спортсмен мечтает об участии в Олимпийских играх. И э, ну, гид Мишелин – это как Олимпийские игры э, в нашем бизнесе для ресторанов. Это участие, то, э, само то, что вы можете поучаствовать. И, конечно, э, они потом присылают свои как бы заметки э, о том, что э, было хорошо, что не очень хорошо. Это, конечно, возможно, тоже коллегам поднимать свою, не исправлять ошибки и mm -hmm. опять в следующем году показать себя с лучшей стороны. Вы упоминали, что мы отстали от эстонцев, я, в принципе, всегда, я думаю, отстаем от эстонцев. но в этом плане, я думаю, это скорее плюс, чем минус, что mm -hmm. бал балтийские страны как бы ходят этот, этот гид Мишелина и но очень много и групп, и туристов выбирает э, наши 300 страны как destination для своего путешествия. Ну, мы маленькие, такие милые, но легко можно нас посмотреть э, в одну поездку. И если будут э, туристы Мишелина, им э, тоже интереснее посмотреть рестораны э, с Мишелин звездами в Таллине э, два вечера, например, и потом приехать в Ригу и посмотреть наши страны. Так что это уже да, целое такое путешествие по стопам Мишелина э, получается. Ну да, и с другой стороны, то, что эстонцы были первыми, да. э, им пришлось сложнее всех. Как всегда первым. Мы, опять же, можем сделать определенные выводы и уже быть заведомо лучше. Все, обгоним и перегоним Эстонию как минимум. А когда, кстати, могут быть известны результаты? Ой, мне, мне трудно сказать, я думаю, что вообще это, э, ну, э, я, я думаю, что Мишелина они сами э, будут объявлять и пресс задавать. и это, конечно, тоже один из важных моментов по маркетингу, то, что у них своя, э, своя уникальная клиентура, свои э, уникальные э, посетители, их домашние странички, и, конечно, они будут давать, пресс-релиз, что они оценили Латвию, вот там столько и столько и такие рестораны. Следим события. Да, я уверен, что это будет генерировать новый поток экономических туристов, которые, может быть, никогда не были в Латвии, не были в Риге, но это очень сильный мотиватор их приехать, посмотреть, оценить. потому что они были во всем мире, все уже видели, но Латвии... Настало время Латвии. Да. А, огромное спасибо за, за, за рассказ столь подробный. А, Янис Янзес, глава Латвийского общества ресторанов, был с нами на связи. Еще раз с Новым годом. Удачи, удачи нашим вот этим вот участникам. И вообще спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Спасибо. Спасибо уважаем. большое. Спасибо До всего доброго. До У нас До непоглашительная пауза в эфире. Скоро мы с Олегом вернемся с новостями со всего света. Радио Болтко.